здравствуйте уважаемые подписчики сегодня будет расклад к чему все идет если ничего не менять рассмотрим первая позиция вторая позиция третья позиция, так загадывается, выбирайте, какая позиция вам нравится или необходима. Итак, <С «С...> смотрим первую позицию. Если ничего не, к чему все идет, если ничего не менять, подвешенное состояние позиция жертвы позиция марионетки то есть вы будете если ничего не поменяете значит вы останетесь в подвешенном состоянии в этом случае в том что вы загадали трансформации не произойдет вы не пройдете будет легкость, легкое состояние тоски, депрессии, такое переживание, такое вот, э, такой вот такой вашей игры, почему если ничего не менять так все в принципе и остается смотрим вторую позицию так. если так к чему все идет если ничего не менять во второй позиции к справедливости то есть по справедливости все и будет. По справедливости деньги будут бережливо, будете бережливо относиться к деньгам, будете бережливо наблюдать, будете тщательно наблюдать за какими-то ложными партнерствами, то есть это может быть в бизнесе, может быть с кем у вас партнерство сложилось а в отношениях может быть каких-нибудь друзьях также это проиграется а может быть где-то и родственниках нужно будет смотреть вам самим какой где вы в ситуации находитесь. к чему все идет, если ничего не меняют. Ну, тут чисто деструктивная безысходность. Нужно отстаивать свою правоту, справедливость свою и идти дальше. Так, смотрим третью позицию. Оставляем карту. Смотрим третью позицию. все идет если ничего не менять какому-то началу что-то будет у вас происходить а, к началу к началу круговорот постоянно все одно и то же ходить по кругу то есть чистить воды высвечивания то есть света который вы хотите высветить что-то увидеть светлое будет тупик стоп остановка будет в этом и вы будете ходить по кругу если вы ничего не поменяете в своей жизни В зависимости каждый раз какая-то будет зависимость в чем-то вы будете как бы поначм это все прокручивать продумывать и это все будет двигаться по кругу постоянно будет одно и то же вы буксуете на одном и том же месте вам нужно выходить с этого всего чтобы что-то поменять Итак, мы просмотрели три позиции. В лучшем случае лучше как бы все поменять. И начинать по-другому, не по одному и тому же сценарию. Так как а, душа на планету Земля пришла для прохождения опыта, каждый раз интересного, нового, и она не должна зацикливаться на одном и том же. Благодарю за просмотр. Всего доброго вам.